There, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Сегодня у нас на очереди разбор из новой рубрики модного журнала Vogue, посвященной тревожности и стрессу Гостем программы стала американская супермодель Кендалл Дженнер, известная благодаря реалити-шоу Keeping up with the Kardashians Сейчас мы разберем последний, четвертый выпуск В ходе него Кендалл с Лори Готлиб, психотерапевтом и автором бестселлера New York Times, обсудит, как тревожность за будущее влияет на настоящее, какой эффект она имеет на память и какие пути Борьбы со стрессом существует. Учите английский увлекательно с Puzzle English. У нас на платформе в разделе видео пазлы вы можете выбрать любимый сериал или фильм, выучить незнакомые слова и фразы, а после просмотра закрепить знания, сделать несколько упражнений на грамматику. Занимайтесь каждый день и совсем скоро вы сможете понимать абсолютно все, что говорят герои вашего любимого кино. Let's go! I know that I live a very fortunate lifestyle. I know that I might not have some of the daily struggles that some people might have. I have a really great family. I have a wonderful job. I'm stable financially. I'm very blessed and fortunate. It doesn't mean that I don't have crippling anxiety. Начнем разбирать кусок со слова fortunate Это означает везучий, удачливый Это слово в отрывке повторяется несколько раз Кэндл хочет показать благодарность за то, что ей в жизни повезло Давайте и мы составим предложение с новым словом was extremely fortunate to survive. То, что он выжил, невероятное везение Или можно еще перевести как Ему невероятно повезло выжить It was fortunate that the water was shallow нам повезло, что было не глубоко. Также запоминаем предложение I am stable financially, что переводится как Я финансово стабильный, или можно перевести также как а у меня стабильный доход. Crippling anxiety. Это такой прям вот уже термин, даже сложившийся. Это такая парализующая тревога или тревожность. К сожалению, много кому такое состояние знакомо. Кендал объясняет, что несмотря на идеальный, если посмотреть со стороны образ жизни, и у нее порой случается подобное. I, for example, really, really don't like public speaking, like it makes me really nervous and uncomfortable. But then there's moments in my life, um, you know, as a public figure, that I do have to kind of be in that position, like public speaking. Здесь вместо того, чтобы использовать слово really для усиления смысла несколько раз, можно заменить это все более заряженными глаголами. Really, really don't like Это что, да, очень не люблю, ненавижу. To hate, to love если хотите как-то разнообразить свою речь Public speaking это любое выступление на публике и Public figure это, соответственно, публичный деятель кто-то медийный и знаменитый как, допустим, вся семья Кардашин, Кардашьян, Кардашьян по-русски по-разному называют Слово eyeballs, интересное использование здесь Буквально переводится как глазные яблоки, да, но из контекста очевидно, что Кендалл имеет в виду много глаз, смотрящих на нее во время выступлений. Обращаю ваше внимание на фразовый глагол to mess up, как в народе говорится, ⁇ ложать, облажаться, опростоволоситься, если кто-то еще использует это слово Фраза to bring something up означает поднять или затронуть какую-то тему в разговоре She tried repeatedly to bring up the subject of money она несколько раз пыталась завести разговор о деньгах. Если вам знакомо такое, оставляйте плюс в комментариях. Anticipatory или anticipate или anticipation который переводится как ожидать или ожидание. Catastrophic или disastrous являются синонимами, означают катастрофический ужасающий, страшный. Так чаще всего говорят про события. Выделяем фразу Кендл. Oh my god, that's me. На русском она звучит следующим образом. Боже, это же я. Именно так вы можете в следующий раз ответить своему другу иностранцу, который пришлет вам какой-нибудь тикток или мемчик про вас. The thing about Eventually в переводе означает в конце концов, в итоге a cause имеет два значения существительное cause, то есть причина или повод кстати, cause еще может быть сокращено от because cause, что значит потому что по причине Hyper vigilance означает сверхбудительность, когда кто-то не просто осторожен, а очень, как говорила Кендалл ранее, really, really осторожен. А в этом, друзья, хорошего, конечно, крайне мало. Поражение the other shoe is going to drop. Очень образное. Используется, когда человек ожидает определенного события из-за причинной связи с другим случаем. Да? То есть, вот the other shoe это же вторая, да? вторая тапка, второй ботинок. То есть, первый уже упал, что произошло. И человек ожидает, что еще и вторая сейчас упадет тапочка, чешка. То есть, человек ждет подвоха. Допустим, так можно использовать. I kept waiting for the other shoe to drop. Я все ждала подвоха. Если вы говорите no room каким-то чувством типа поведения, то вы имеете в виду, что это неприемлемо, этому здесь не место. Например, there's Лень в университете недопустимо, лень здесь нет места. I've been asking all the professionals that I've been speaking with just some advice or, or tips that you know viewers can Apply to their lives and take home with them. To apply to life, выражение, да, значит применить в жизни. Речь может быть и о знаниях, навыках, советах, о чем угодно. You can go to the freezer, grab some ice and put ice in your hands. Okay. And what that does is when you're spinning, it redirects all of that the energy, right, your yeah. senses to the cold yeah. on your hands. Yeah. And you rub the ice between your hands, and it вот вам и совет от эксперта по поводу того как справляться с тревогой лед Всему голова ну что друзья оказался ли ролик полезным для вас знакомы ли вам это ощущение о котором говорит кендалл жду вашей обратной связи кстати не забудьте подписаться на наш канал чтобы не пропустить новые выпуски от Puzzle english нажимайте на колокольчик под видео с вами была кэт i'll see you soon